Пока мы сидим и молчим, народ Божий погибает. И многие сегодня отправляются в ад из-за таких людей, которые молчат и говорят, все в порядке. В моей церкви все в порядке. Когда ты говоришь такому человеку, что не все в порядке, ты показываешь человеку, вот это не в порядке. И человек говорит, а где ты видел идеальную церковь на земле? Слава нашему Господу Иисусу Христу, что у Него есть эта идеальная церковь на этой земле, которая не имеет ни единого пятна и порока, которая чиста, которая сохранила себя в чистоте и святости. У Господа Бога есть такая церковь, и она есть в каждом городе. Христос, Господь наш, Он строит эту церковь. А пока вы сидите и говорите «Мир – мир», а мира нет – и молчите, и не говорите людям правду. Люди погибают, и они идут в ад из-за вас. И вы будете отвечать за каждую душу, которую вы промолчали и не сказали правду. Церковь-блудница, она убивает тысячи людей, тысячи, которые должны были в Царстве Божьем. Они должны были войти в жизнь вечную и быть с нашим Господом. Но церкви блудницы развратили этих людей, и они молчат. Они говорят, ничего не надо говорить. Давайте просто будем говорить о Боге, и не будем говорить о проблемах. Апостол Павел говорил о проблемах в церкви. Апостол Петр говорил о проблемах в церкви. Он говорил, что Господь грядет судить народ свой. Вы тоже хотите быть осуждены, или вы хотите быть в числе Церкви Божьей? Проснитесь и начните говорить людям правду и выходите из этих лукавых организаций, которые обманывают людей и не говорят им истину. Да благословит вас Господь наш, Иисус. Вот. Я, я еще такой пример привожу, да, часто. Люди говорят, ну нет благословения, нету силы. Почему нету силы? Я им так говорю, вспомните, для того, чтобы Израиль жил-был в пустыне, то Бог дал им такое указание через Моисея. «Еще до восхода солнца поднимайтесь и собирайте манну». Это будет ваше питание на целый день, правда? И кто проспал, солнце взошло, маны нет, голодные останешься. Поэтому, брат и сестра, поднимайся на заре, когда еще солнце не взошло. Возьми Библию святую в руки твои, прочитай несколько глав, да? встань на колени помолись хотя бы полчаса вот. отдай Богу это время это на твой целый день заряд будет ты будешь размышлять Бог будет тебя благословлять ты будешь ходить и будешь петь и благодаря Богу за это все но когда ты поднимаешься и только сразу глаза протерешь сразу компьютером или телефону это беда, это горе когда книги святой в руки не берешь и это правда человек сначала Какое-то увлечение у него к чему-то, да? А потом так увлекся, что обо всем забыл. Сестра, то, что вам люди говорят, что вот ты не такая», это правильно говорят, «Вы будьте такими, как Бог хочет». Это очень важно. Вот. Я не говорю, что все надо оставить, ничего не делать, только вот только в Библии. Да, больше время. да даже посмотрите, Ветхий Завет, да, они давали десятину Богу. Друзья, если, посчитайте, ним в сутки, если мы Богу отдадим 2 часа 40 минут, это будет 10-я часть 24 часов, да? 10-я часть. Скажите, вот сами себе, не мне, я никто для вас. Вы меня не знаете, я вас не знаю, но говорю в эфире, да? Если вы вот эту десятину времени Богу не отдаете, если вы в сутки не молитесь, 2, 40, да? 2 часа и 40 минут, то вы не исполняете Божью волю. Вот попробуйте, отдайте Богу хотя бы вот десятого часть, десятую часть времени в молитве Богу. Вы увидите, ваша жизнь преобразится. Вы будете дышать Господними заповедями. Вы будете петь и славить Его. Вы станете на колени и исполнитесь Духом Святым. Вы будете в Духе петь, и вас Бог будет вести по этой земле. Это правда, друзья мои. Для того, чтобы укрепить свой внутренний человек, он голодает, он немощный, он умирает, когда мы заботимся о плоти, о каких-то своих физических увлечениях, да, там красиво, там хорошо, туда пошел, на футбол два часа там кричит толпа, беснуется, да, вот. А после того еще бойня на стадионах и многое другое. И там христианин сидит, в благоденствии таком, да, вот, насыщается. Он придет домой, придет в церковь, он не сможет молиться, Богу нечего сказать. Проверьте на себе, посмотрите какой-то фильм, да, в телевизоре или в компьютере, а потом встаньте на колени. Люди, не мы люди, не имеют, что сказать. Лег спать, и у тебя в голове от эта мура постоянно мутит твою твои мозги. Ты не можешь уснуть. Оно пред твоими глазами, потому что сатана бодрствует. Но когда ты ложишься спать, как говорил Давид, а я пробуждаюсь, я все, все еще с тобою, правда? Представьте себе, он утром пробуждается в благодати, он еще с ним, с Господом. Как ты лег спать, рассуждает о Божьем слове, рассуждаешь о Божьих откровениях, да. И в таком размышлении ты уснул, у тебя сладкий сон. Ты пробуждаешься, и обратно мысли твои продолжаются в том, Почему? Потому что ты этим наполнен. Бог тебя напитал своим хлебом через свое слово, через свои откровения, и ты этим дышишь, не иначе, правда? Ну, а если наполнен шахматами, ну, то что у тебя будет в голове? Или футболом, или хоккеем, да? Ну, ты будешь только об этом думать, только смотреть эти передачи, матчи, а они без конца и без края, да? И команды, и чемпионаты, и олимпиады, и так далее. Олимпиада две-три недели, да, или месяц. И ты занимаешь свое время. Сидишь в том телевизоре или в компьютере день и ночь. О, потому что часовые поясы разные, да. Где-то ночь ты смотришь, потому что хочешь посмотреть. Вот. Это ж правда, друзья мои. Но самая главная цель – это Божье Слово Иисус Христос и служение Ему. Пусть, друзья мои, Бог вас благословит.